Всем здравствуйте! Это стаб Навального. Наконец-то, наконец-то власть меняется, и мы, мы захватили администрацию президента. Мы не боимся! Нахуй, царя! Вс ⁇ вырубай нахуй нас сейчас посадят.